Штревели тип 4050 предназначены для надежного закрепления оснастки и вспомогательного инструмента в шпинделях станков ЧПУ, оснащенных узлом автоматической смены инструмента. Изготавливаются для использования с оснасткой, имеющей хвостовики констюси 724 от 30 до 50 по стандарту DIN и ГОСТ. Штревель вворачивается в хвостовик вспомогательного инструмента своей резьбовой частью. Санга зажимного механизма станка захватывает штревель заголовку, затем зажимной механизм станка закрепляет вспомогательный инструмент в пиндель станка.